привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и давайте я сделаю вам такую в этом выпуске кратенькую подборку вернее не подборку а сделаю такую выжимку как проходит у нас один день в карантине и расскажу о том что мы делаем но так именно в одном ролике ну что давайте погнали ну что что мы делаем сегодня я вам буду показывать более детально в этом видео. Э -э ну что, утро пришло. Время заниматься спортом. Хава. Наушнички. Другие, а что вы делаете? Я сахар вот насыпал. Чай. В воду, в чай. Аня, у тебя что? Это что будет? Это... Гороховый суп. суп. То есть там есть горох, пока что Вот Пока <с> <с> вареная вода. Да. А внутри печенье с и кокосом О, кокосовое печенье. Ну, классно, ну пока это все еще э, в проекте. И у нас еще одна из основных задач, которую надо сделать. Это нам нужно использовать газ, который у нас... Сейчас покажу. Такая как жаба вылазит из воды. Короче, идея какая. Вот видите этот баллон с жабкой, который я показывал раньше. И баллон, который у нас заменен на американский вентиль. Я хочу вот этот баллон сейчас, чтобы мы максимально израсходовали. А потом его отдали и поменяли вентиль, чтобы у нас в лодке не было двух разных систем. Была какая-то одна унифицированная. То есть для этого, я думаю, американская система подойдет лучше. Баллон подготовлен, редуктор у нас вот валяется. Единственное, что за подло, вот этот редуктор сюда не влазит, потому что вот эта вот штука не крутится, то есть вот эти ножки надо будет отпилить. Ну будет у нас такой handmade колхозный немного. Но так как это все происходит крайне редко, это не страшно. Но этим мы будем заниматься немного позже. О, жабка ласты снял. А сейчас время физкультуры и спорта. Пойдешь со мной, Терекс? Можно. Погнали. Погнали. А ты? Нет. Нет. О, у тебя здесь чай без заварки. Класс. Достойно. А это что вы сделали? Оказывается, если с утра встать немножечко попозже, окажется, что здесь уже какой движняк происходит. Печенье то варится, то жарится. Вова сахар кидает. О. Уже накидал. Пью часть молоком. Еще и воду туда налил танговизии, африканец Итак, дальше день физкультуры и спорта так как вчера мы не бухали сегодня все не так плохо, как могло бы быть так TRX, TRX, ходи сюда ну что ж вот оно, время то есть это у тебя дебютная? Дебютная. Прям, слушай, непривычное ощущение. Ага, сейчас охренеешь, если ты никогда слушай, не занимался. Блядь, прям, да. Обожаю это дело. Когда делаешь мало, а задолбываешься да, сильно. Руками держи, Баланс. Ну так как я яхтмен, я сделал некоторое улучшение вот там наверху. Ну как тебе? Да. Хорошо? Тебе такой ответ Илон Маск? Вова, будешь? Он готов умереть от диабета и алкоголизма, но тренажеры его никак не победят. Давого? Нет. Даже со злости он разбил руку. Левой рукой левой. Руку, левой рукой. Ну О, что, Саша, как тебе? Как устать за 15 минут? Классно. Супер. Сильно мочит? Да. Прямо да. И я думаю в качку это добавляет особый особый цимис. Пикантность. Пикантность, Там будет прям хорошая пикантность. Это уже сделали, хотите сказать? Течение, можно пальцем потыкать? Класс. это мы размораживаем. Да. <связываем> это у нас что на завтрак? <связываем> ух ты, ух ты, ух ты. Шрубится, шрубится. Да. Красиво. Барба. Да. Спасибо. Рисовая с -э тыквой. И сейчас у нас будет еще ух бутерброды ты. с мясом. Эти -э -э кейки. Салатик? Манифик, конечно буду. Вау, сейчас будем это все есть. Так, ну что ж. Пробуем. Пробуем. М -м -м, по сахару отлично. Меньше не надо менять. Ты что делаешь? Я своими делами занята. Короче, все это, конечно, интересно, но пора искупаться. Ну что ж, весь шмот оф, плавки он, идем купаться. Такой, как в этой, в компьютерной игре, в Doom там, с полотенцем. Слушай, так он прям получается из этого, из Таиланда, Вентиль? Да, он написан Тайский, Таиланда". да. Ничего себе. Да, вентиль прикольно. тайский, видно, кто-то менял на местные и подарили. Ага. Хоба! А страшно же как... Мамочки! У нас тут зреют бананы, которые нам привез полицейский Конрад. Ну вот этот уже готов, это готовые, а вот этот еще нет. То есть они вот, вот так идут вот отсюда туда. А сейчас мы скинем тузик, потому что Дина хочет поехать на пляж пособирать ракушки. Я так понимаю, что утро у нас получилось очень насыщенное. Обычно можно было это растянуть на 2-3 ролика. На 2-3 дня, но мы решили сделать один. Но очень активный. Но очень активный. А потом неделю можем будет пить. В компенсацию. Too healthy. Too healthy. Ну что? Кстати, хотел показать. Вот тут у нас растет укроп. Ань, что у нас там растет, не помнишь? Базилик и, Ба да, укроп. Базилик и укроп. Ну, наверное, вот это укроп, а вот это базилик. Оба. Автономность. тузик вот скидывается но это когда в три руки как-нибудь я вам покажу как это в одну руку делается сережа ты меня слышишь прием И еще раз сережа ты меня слышишь да все слышно раз раз раз короче радио работает можешь ехать гоу ну ставим так так сделаем баллоны и у нас еще где-то пропала на одном из проводов электричества 12 вольт, вместо него 5. Вот надо было сейчас разобраться, где же оно, блин, все-таки находится. Мы едем на пляж, а Сережа остается. Пока! Сейчас будет тут дебоширить, пока никого нету. Пьянку строю. голым, пьяным. Оу, oh е! Yeah. Короче, мы подплываем к пляжу. Тут коралловые рифы, поэтому подходить мы будем безопасно а на шли. веслах. Во. Тут еще достаточно глубоко, но вот уже совсем скоро будет мелко. Поэтому весла. Поэтому весла. У нас доставка. Мы высаживаемся. Вот так это выглядит. Все в тапочках, готовы. Чтобы нашего... Александра не тревожить. близостью берега. Давайте сейчас еще меня. Я погнал. Так, Саня, ты там посматривай вперед. У тебя там прям по курсу. Просто сейчас такая погода, что ни хера не видно. Ну так аккуратненько Но на самом деле ты она проедет с поднятым мотором спокойно. Ну да, ты один, да. Да, да. Пока. Пока-пока, пока-пока. Мерси. Забирать. Обещал секс сегодня. Опа, опа. О -о -о -о. Вода абсолютно О -о -о. кристальная, прозрачная. Есть определен. Вов, Вов, давай сразу на тот угол. Нам туда. А мы туда? Короче, вот такие пляжики здесь. Они не сильно для плавания, потому что мелко и волны находят. Но посмотрим, что тут есть, чем они богаты потихоньку видно, что волны маленькие приходят. Это значит, прилив начался. Здесь, если посмотреть, в воде целый лес подводный. Такие разные растения. Крабы. И красные кораллы маленькие растут. И целое семейство ракушек. Но это все живые. У них тут ракушечные базары. Есть некоторые очень красивые. они тут живут. Это называется Тайт Пул. Бассейн приливно-отливной. Тут целая биосфера. Вот такой краб. В очень красивой ракушки. Ее я взять не могу, потому что там живет вот такой чувак. Синие глаза у меня. синие лапы очень красивые. Вот так тут нужно аккуратно проходить, где-то по воде, где-то под ветками, тут дикая природа кругом, практически не загаженная. Обычная коряга, супер красивая, я бы ее забрала с собой, но она очень большая. Вот тут мы нашли угря, он сейчас прячется под этим кустом, а, вот, вот он, его да. видно, морда его. Он только что кого-то ел, я его так и заметила. Вот он, смотри, это его куст. Ага. В сторону полез. такой красавчик и кустик у него классный. понял, что за ним слежка. Смотри, под листьями такой. Беспалевок не ползает Пошел по своим угревым делам. Он кого-то кушает, смотри, он вообще не парится, он кушает. Какой красавец! Что а ты сегодня набрала? Работать? Давай я разберусь, сначала тебе покажу. Вот смотрите, мама моет а палку. Это, это супер круглые деревишки а, поэтому... Да, поэтому ввозил. Ага. Вот она сейчас выбирает. Саша с детьми болтает. Да, видео да, связь. Отпиливаешь эту фигню? Еще нет? Но уже в планах есть. Отлично. Хорошо, что у Дины. У нас, если нужно какой-то сложный инструмент, типа тиски, например, набор на надфилей, мы идем к Дине, потому что у нее свой набор инструментов, который она никому не дает. Так вот, тиски это одно из них, его вот выколи давал. У нас на лодке есть боцман, у которого нужно выпросить тиски. Для пиля? Да? Ну давай я поснимаю, никуда уходить не буду. А зачем тебе здесь? Зуба была на шалопане. А -а -а -а! Я полез внутрь. Соображает. <hyiliacffionio> Хоба, я в домике. Закройте крышку. <hyiliacffionio> Он побушует <hyiliacffionio> и попустится. Так, а у меня тут свои проблемы. Короче, смотрите, видите здесь какие провода. Оно все спаяно, но оно же все окислено. Я думаю, на самом деле, если вот это вот все сейчас побрызгать чем-нибудь контакт-клинером, но ну, вы же видите, да, что я это все распаковал. То есть это все было аккуратно уложено, здесь все притянуто. То есть я всем вот этим кейбл тайром сделал кусь-кусь. И их они теперь вот здесь вот так висят. Короче, вот это сейчас надо все почистить, потому что вот он идет. Вот здесь вот идут большие провода вот отсюда. Они идут вот сюда. Здесь у нас есть клемник. Но основной клемник не здесь. Основной клемник это вот. И к нему идет клеммы, которые идут вот здесь. И вот они, на них есть 12 вольт, а вот здесь вот уже какая-то хрень происходит. Короче, там сейчас буду их... Возьму надфилек И буду аккуратненько чистить. И потом это для мамы, а для папы будет наждачка. Ну, естественно, я это все обесточил. А звуки были, Вова, как будто ты ломаешь. Почему? Ты плохо стараешься? О, квадрат сделал. Как просили? Газовый квадрат. Давай. Ну вот. Слушай, надо отпилить вот эти грани, не мне надо, кажется, почему? Оно, конечно, не надо. надо и потом затягивать его этим попугаем потому что с ними будет плохо. Вот этим вот, да, просто. А, ну просто их будет неудобно держать. Их сейчас уже неудобно держать. А будет? Нет, нормально получается. Нет, отлично, прямо. отлично. Ну ладно, пробуйте. Работает. Теперь у нас есть ну что, подтягиваем вот здесь вот этот хомут. Все. Здесь готово. Теперь на обратной стороне у нас ничего не готово. Просто вот такая штука. Все почему? Смотрите. То есть вот этот у нас идет регулятор high pressure и редуктор. Вот сюда у нас будет зажато на двух хомутах но на вот, этой, вот на вот этой она сюда оденется. И мы ее сюда просто вот так вот подожмем. Все, сюда это вкручивается в другой баллон. Так, с баллонами мы готовы. Сейчас мы этот пока еще израсходуем. А потом мы его отдадим. И его нам поменяют так же, как вот, вот, вот так же. Электрика есть, я проверил. 12 вольт есть. Вот оно все спаковано. Э, мы это делали для того, чтобы у нас работал. Вот тренд light Единственное, чего у нас сейчас нету, надо найти, где-то у меня была вот еще одна такая кнопка, и мы ее сейчас попробуем сюда присрать, каким-то мистическим образом. Сейчас засунем. Не-не, все получится. И вот поперек надо, а не вдоль. Да-да, сейчас подойдите, я этим занимаюсь. Да-да, давай, вот сюда. Ты учти, что нам еще надо будет как-то куда-то деть второй газовый потом. А там еще этот. подождите. Айсмейкер. Айсмейкер. А он уже не лезет. Здесь все зап... запаковали, запрессовали. Тетрис, Нормально. Тетрис, все. Комплит. Тетрис сошелся. Тетрис комплит. Девятая стадия. Готово. Все. Это фаталити. Гарбач. Выкидывай вас ТП! Вот эту бутылку Ого. еще. Видео... Новость. Нет, что за новость? Видео в арабских горит 45 да ты что? Серьезно? Ого. Я еще с утра читала. Нет, я такого не все еще горит. Шаржи. Ого, ничего себе. Так, у нас вон там горы мусора, который надо куда-то деть может завтра или сегодня ночью или сегодня ночью в море а если ночью то только в море теперь, теперь есть ночью. одна очень важная задача кто будет оператором полетов я, запустишь ладно будем тестировать на мне да. так а я зазвоню бегишь и научусь летать а что это вообще такое это отличная тема. <свят> Тебе понравится. <свят> Я когда вылетаю из борта, начинай поднимать. Yeah, Яман, <свят> давай. <свят> Ухрен ну, знает. Так, <свят> а Отдаю. Вон, а, а а, натягивай. А, жги. жги. Окей, поехали. <свят> надо надо дальше ты попробуешь Скажите, до меня дошли слухи что вы собираетесь готовить сегодня ужин это правда за что и какой Два вопроса. За что? Но... За что все очень просто. Нам наконец-то привезли кусок мяса, который я давно хотел. У нас тут есть нюанс с доставщиками. Значит, мы всегда пишем, что мы хотели бы иметь э, мясо, которое было бы пригодно для гриля. Как вы думаете, сколько раз его нам привозили? Не, ну это понятно, что ни разу. Ну, это же, это, два, это... Но мы так и дождались. У нас есть это мясо, и его нужно непременно загрелить. Покажи, покажи. Сейчас помните. Помидоры, это я думаю, такие не получится. Это другое мясо будет. Ох, а хэ. вот это будет то мясо, которое мы собираемся приготовить. Мясо похоже по форме на рыбку. Веганам привет. Да. Мы сделали немножко перца, немножко соли, немножко помастировали его. И оно немножко у нас отдохнуло. Так, Думаю, да, сейчас его. оно практически уже готово, чтобы его грилить. Клади его на гриль, все, Номентинка, нет времени объяснять. Надо только этот помидоры перерезать, потому что так ты их не приготовишь. Их нужно разрезать на две, ну максимум на четыре части, тогда можно будет есть. А вот это, а, нет больше помидоров? Ну, это вообще не планировалось под то, что это будет на гриле. Ну ладно, давай мясо хотя бы. Угу. да ладно, готово. Ну что, калим. А мы его будем на фольгу вешать или как? Мясо? Ты знаешь, мясо я хочу не на фольгу, я хочу мясо прямо напрямую, Ладно, а вот овощи на фольгу. Мне вообще пофиг, давай. Но, вот и мясо. Оно еще немножко должно побыть на свежем воздухе, пока гриль греется. Что он такое рассказывает? Это мясо должно побыть не на свежем воздухе, а должно побыть на решетке гриля. Как грамотно, Я все знаю. Его нужно положить и жрать, что он здесь лежит. Я практик, я его хочу есть. Ген для приготовления мяса, секунда вверх. Нет лучшего способа его испортить, чем не использовать секундомер. Я думаю, что если его не положить на гриль, секундомер ему не понадобится. Так и да. О, соевый соус. Ты предполагаешь, что не получится? Почему? И мы сделаем из него Нет, просто китайское блюдо. Еще вареное яйцо. Два как-то да, вот исторически да. сложилось так, что. Эм, а нет, когда мы, два, два вареных яйца, пожалуйста. Когда мы просили вареные яйца, почему-то вместо вареных яиц на завтрак выносилось пиво. Так mm -hmm. <с 6> так оно и повелось. ур. вот, в общем, вот это у нас называется вареные яйца. Поэтому. Давай, не брызгай, не брызгай в меня. Звук. Только не в меня. Да пойдет Дин, а что мы будем оно <свари> вареное яйцо по вкусу овощи <свари> да? так, надо прибрать режим В серединку там серединку это серединка не очень похоже на мясо правда если честно я не знаю что это такое но девочка скажет это что сыр сыр да возможно что сыр ну что ж пора доставать анюта чем тебе пончим а, пока ничем у тебя две руки заняты Ой. Right? Там еще лед приехал, кстати. Доставка льда тоже входит в стоимость проживания наемать. Нажми, нажми. Uh -huh. Ну я не могу, я снимаю мясо. Окей. Okay. Что мы здесь имеем? Снимаю мясо я. Мы здесь имеем шикарный филе миньон. чтобы с него не капало. Нет, ни в коем случае. Мы сегодня лодку намыли, шесть, и на этом мы пойти не можем. Посмотрите, а что Как вам вот такое Илон Маск? Илон Маск боюсь в печали. Я думаю, это. что он да, никогда думаешь, не что видел. очень неплохо. А сейчас буквально надо, на рукой. 3 минуты. Есть там место. Не, не, не, не, есть, не парься. Таймер а, а. взведен. 3 минуты ждем. Думаю, пакет, а можешь мне пакет? швырнуть пакетонник? Пакетон. Пакетон. Пакетон. Пакетон. Да, рукой. Да, да, да. Не, не, вот он. Это не мой. Это твоего мужа. Подгоняй. Сейчас, а сейчас, а слизи, я, да, я с Джонни. О, без сахара. Почему? Во-первых, с сахаром, во-вторых, с румом. <сёк> <сёк> ну что ж, мы уже практически готовы к еде. А я буду вот так снимать. Я готов есть. <сёк> <сёк> <сёк> это индийская кухня. Его нам передали соседней лодке с кастамарана. Саба. Исин сделала нам его. А это из чего? Ну, это... Овощи и специи пахнет очень вкусно. Достаточно одной-двух ложек на порцию. О, оно действительно mm. пахнет очень вкусно. Здесь мы имеем грильный овощ. Где здесь бананы. Здесь окурцы О, тоже окурцы. есть. Как мало. Ну, а здесь мы имеем мясо. О, так, не капай. А здесь мы имеем салат. салат. И у нас еще есть овощ, который будет сырой. О, курсы, это называется джин. Я думаю, что достаточно. Сырой овощ мы будем называть джин. Так я думаю, что нам пора поступать. к трапезе. Мы готовы есть. Это уже. У нас будет отдельная серия. Оно выглядит уже мягенько. Как вам это нравится? Это прекрасно. Я вот такое и хотел. А я такое хотел получить. Оно выглядит как будто оно мягенькое. Посмотрите на это. И картошка. Посмотрите на это. Картошки дома поешь. Скоро ты поедешь. Посмотрите, ребята. Картошки ты поешь, Вова, в самолете. Я считаю, что мясо... Напиток тоже оставь. В самолете напиток тебя жгет. Смотрите, а здесь вот для тех, кто любит побольше прожарку. Вот эти вот три кусочка. это Medium rare dan. Те, кто хотят побольше прожарку, но она тоже не убита, не переживайте. А вот это, те, кто любит как раз по сыре. Видите, какая? Итак, здесь есть острый соус фуэго. Спасибо, что вы оставались с нами Увидимся в следующем выпуске Лова сказал До новых встреч Это через несколько дней Лайк, подписка Всем пока Да ты попробуй просто Мне кажется, нравится